Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, и это Крафт на 100 тысяч фузов. Я знаю, что это видео наберет очень много просмотров, поэтому перед тем, как начать крафтить что-то, я бы хотел бы сделать рекламу своего же паблика ВКонтакте. Здесь вы можете следить за моей деятельностью, ребята. Здесь выходят различные посты, видосы, опросы какие-то могут быть даже. Вот, стримы сюда выкладываю свои вконтакте Которые были вот, недавно совсем вот, Ну и также я сообщаю о новостях различных Допустим, вот сегодня я обещал крафт на 100 тысяч вузов Вот, я и выложил записи там Сейчас, правда, актив в паблике упал Потому что я не занимался пабликом своим какое-то время Но уже летом, скорее всего, где-то в июле Может, раньше даже возобновлю все это дело Сейчас записи просто мало выходит так они выходят, но их меньше гораздо. И еще один паблик, ребята, мой. Летсплей, прохождение обзоры, от Данила Реценко. Здесь я выкладываю различные прохождения, игр, летсплей, обзоры. Вот сейчас снимаю Stalker и Майнкрафт иногда снимаю. Вот, потому что Вормик сам по себе, он мне иногда надоедает, поэтому я снимаю другие игры. Плюс это как бы мне интересно. Ну и на канал подписываемся, ребята, кто не подписан, потому что тоже подписчики мне нужны. No. <laughs> Ну а теперь и сам крафт на 100 тысяч фузов, которые все так долго ждали. Вот, эти, эти фузы накопил я сам. Копил я их два месяца почти, даже может чуть больше. Да, больше даже. Вот, без доната, без денег, без таких. Вот. И планирую я сделать достижение рунный кузнец хотя бы. А потом может быть и легендарный, если получится. Вот, будем крафтить недорогие предметы. Вот, дорогие предметы, если я буду крафтить, то у меня не хватит вкусов, точнее, они быстро расходуются, если крафтить дорогие предметы. Поэтому я буду крафтить предметы очень дешевые. Вот, допустим, ледяной щит можно скрафтить. 3 800 стоит крафт, недорогой крафт. Вот, в отличие от э, военного хирурга, он стоит 3 800, то есть в два раза дешевле почти. Дальше идет э, пылающий топор. Можно его скрафтить, он чуть дороже, но его можно крафтить, потому что я уже начал крафтить. Э, дальше я еще планировал скрафтить. Э, так. Ладно, пока не знаю, еще может быть меч архидемона скрафчу. Начинаем с леденящего. Щита. Ледяной щит называется. 100 тысяч фузов, ребята. Поехали. Раз. Не удалась попытка. Так, сейчас я в паблике запишу. Леденящий. Ой, ледяной наоборот. Ледяной Я. Ой. Щит. Так, попытка. Первая попытка. Попытка один. Неудача Дальше поехали Попытка 2 Неудача Что ж такое-то? Не прет вообще Так Попытка 3 Эпичный, ребята Вот уже понимаю Эпичный дали мне Но это не легендарный Это не легендарный Это всего лишь -то эпичный, ребята Попытка 3 Эпичный у нас. Эпичный. А был у меня яростный или жестокий? По-моему, яростный. Эпичный. Как-то я понимаю. Но мне нужна легенда, ребят. Мне нужна легенда. Так. Поделиться, конечно же. Поделиться. Поделился. 30 раз нужно, чтобы легенду выбить. 100%. Мы будем другое сейчас крафтить теперь. Будем пылающий топор крафтить теперь. Тоже три попытки нужно. Неудача. Пылающий топор. Попытка один Неудача. Попытка два Неудача. Сейчас я получу жестокий пылающий топор. Ребята, если сейчас попытка будет удачная. А, она и так будет удачная. Вот. Потому что сделали стопроцентный крафт. Попытка 2. Жестокий пылающий топор. Жестокий. Поехали дальше. Я хотел крафтить еще спецназ, ребята. Вот. Тоже такой крафт недорогой. Отлично. Поделиться. Так. Поехали спецназ крафтить. Теперь три попытки, и я жестокий смогу себе сделать. Эпичный, эпичный спецназ, ребята. Одна попытка и сразу эпичный э -э, спецназ. Офигеть! Эпичный. Ну что, и теперь будем по кругу так поделиться. Вот три уже, а нет, две эпичных. Я хотел сказать три нас. Но... Две, короче, эпичных у меня вещи теперь. А вообще всего их у меня 4. 4 эпичных вещи, ребята. Поехали дальше. Дальше опять Деня Шимова идет. Раз, два, три, неудача. Так. Попытка 4, неудача. Попытка 5, неудача. Попытка 6, неудача. 4, 5, 6. Дальше идет у нас опять. Пылающий топор. Раз. Два. Легендарный. Легендарный пылающий топор, ребята. Офигеть. Поделиться. Офигеть, ребята. Легендарный пылающий топор скрафтил. Ребята, все, кайф. Кайф, кайф, кайф, кайф. Так, а сколько я сделал попыток? По-моему, две попытки я сделал. Раз. Раз посмотрим сколько я сделал отлично я поделился или нет интересно что-то вообще вообще просто кайф ребята так э, да поделился ага это не поделился надо поделиться конечно же так ну что достижение есть у меня уже одно надо еще одно надо еще одну легенду крафтить ребята так э, какая попытка была по счету вторая по моему да или третья по-моему, попытка 3, попытка 4, по-моему, пятая или шестая попытка, по-моему, вот так вот, неудача, а потом удача, ой, легенда точнее, офигеть, ребята, так, теперь поехали спецназ крафтить, у нас возле. еще, офигеть, ребята, я в шоке, две легенды дали, охренеть просто, ребята, охренеть, Офигеть, две легенды собрал Я в шоке, ребята Ну что Дальше будем крафтить эту хрень Раз, два, три, четыре Охренеть Три легенды И два эпика Офигеть, ребята Охренеть, просто охренеть У меня еще рубины и фузы есть Я в шоке. Ну что, призрачный ворон крафтим? Призрачный ворон мне нужен. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре легенды! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? О господи. Четыре легенды, ребята. Офигеть! Ребята, это не фейк, это не вонтаж, это ничего. Это я прям сейчас вот скрафтил 4 леген... легенды при вас. Охренеть! Просто охренеть! Ребята, просто 100 тысяч фузов, крафт на 100 тысяч фузов и 4 легенды. Вы представляете, 4 легенды собрал. 4 легендарных вещи собрал. Легендарный, легендарный, ребята. Легендарный, легендарный человек я. Офигеть, ребята. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. <смех> Ставьте лайки, ребята. Ну что ж, это видео наберет очень много просмотров, потому что я собрал 4 легендарных предмета. Я в шоке, ребята. Сейчас у меня, блин, все легендарное. Я в шоке. И вот этот крафт я не зря записал. Вообще не зря. У меня теперь легенда одни. <смех> я теперь легендарный человек. Ну что ж, еще один крафт будет, ребята, когда, я не знаю, будем крафтить меч демона, нужно жестокий меч демона перековать на Легенду. Также посох Аптекаря нужно будет крафтить, что еще? Ну и все, в принципе, а, еще военный хирург и этот, как там его, посох Аптекаря, да. Ну и все остальное у меня Легенды. А, и зубастый меч еще, и этот жестокий слэма огня, еще Псайклер можно было бы перековать, но правда он эпичный максимальный крафт. Все, давайте. Хотя я могу еще крафтить, крафтить на рубин, ребята. Если это видео наберет 200, нет, даже мало 200 лайков, 500 лайков, то я скрафчу, сделаю крафт, следующий крафт на Вот эти все рубины, которые у меня сейчас есть. Поэтому набираем 500 лайков и эти рубины я скрафчу тоже, будем крафтить все вот это вот то, что у меня есть. Все, давайте. Всем пока, ребята. Офигеть, четыре легенды скрафтил. Раз, два... Легендарный... Легендарный пылающий топор, ребята. Офигеть. Так, теперь поехали спецназ крафтить. Раз, выжечь... Офигеть, ребята! Я в шоке! Две легенды дали. Раз, два, три, четыре... Охренеть! Раз, два, три, четыре... 5. 4 легенды. О, Господи, 4 легенды, ребята.